Так, о, короче, о, пацаны, о, что происходит сейчас тут? Мы находимся на козельском. Вот ребята, Сплитборт Раша. Они, значит, проживают на, на дне океана. конец то лета. Зимние заказы сдал, прокрастинация покончена, решил выбраться за город. Я живу в таком месте, где за город начинается в 10 минутах езды практически с любого места в городе. А если у тебя есть тачка с большими колесами и нестандартным клирисом, ты можешь себе позволить несколько больше. Да это в принципе так, конечно, что больше сейчас для выработки рефлекса. Одевать бипер всегда, включать его еще дома. Сто лет назад, когда я был юн, худ и свеж, я неплохо стоял на снежной доске, вот здесь, например, строю взлетку, чтобы мощно размотаться в пухлике Когда были серьезные пролеты по 30 метров уж точно, но с тех пор прошло много лет и на доску остановился почти никогда. Но пришло время, заодно расскажу вам, что такое сплитборд и вулкан Козельская Сопка. Поехали. Вот так кайфово идти по леднику, тебе нужно проехать всего 40 километров и ты у подножья вулкана Козельская Сопка, высота 2189 метров, входит в домашнюю группу вулканов, которую видно с любой точки города. Ну я так полагаю, что вот после развилки где-то, да? На 900 метрах она где? 6,7 показывает. До базы? У подножья вулкана находится базовый лагерь для летней тренировки горнолыжников и как промежуточный для альпинистов. Это была некоммерческая съемка, я шел потому что хотел впервые встать на сплит и попробовать куда-то зайти, но и конечно же взять с собой камеру. Хочу отметить, что идти на сплите и снимать гораздо сложнее, чем обычные восхождения на вулкан летом, когда ты пешком как хочешь обгоняешь туристов на ногах. Здесь физухи нужно в два раза больше. Вообще я считаю, что весь смысл такого трипа это не только спуск, но и сам подъем. Это делается не быстро и довольно медитативно, возможно это можно сравнить с бегом. На длинные дистанции. Есть время подумать, о чем долго хотел подумать, сорян за тавтологию. Здесь ты сосредоточен только на своем дыхании, движении и невероятной красоте локации. Наверное, конечно, так не у всех, но за несколько часов восхождения я перебрал и расставил по местам все разбросанные за зиму мысли. Скитур – отличная терапия, если тебе есть о чем подумать. Если кто-то до сих пор не понял, что такое сплит, это сноуборд, разделенный вдоль надвое. Раскрепляешь, получаешь лыжи, скрепляешь, получаешь сноуборд. Чтобы идти вверх, на скользяк наклеивается специальная поверхность камус ворс, который не дает обратного отката и позволяет двигаться в гору прямо в лоб. Сплит, снарягу, лопату, бипер, да в общем все, что нужно для выхода на вулкан, можно взять у ребят со сплитборд Раша. Оденут, научат, благословят, отправят в горы. Но предупреждаю, что это не так просто, как выглядит. Ты должен понимать, куда идешь, поэтому оставь амбициозные мысли и делать это одному. Ходи в горы только с надежными людьми, в ком точно уверен. Дальше был спуск. Я приятно удивлен, что многие что-то помнят. Как по мне, это один из самых крутых спусков за последние лет 10. Вообще, гнать по леднику с вулкана – это особое удовольствие. Оно точно не может сравниться с подготовленной трассой. Так что, если у тебя когда-то появится возможность, не отказывай себя. Да и вообще, не откладывай свои желания на потом. Вдруг потом тебе расхочется, и ты так и не узнаешь то, чего так долго желал.